Ну вот, скажем, сегодня мы двигаемся к Сати Югу, мини Сати Югу. Мы уже прошли Калиюгу, малую Калиюгу прошли, и нам грозит, в кавычках, наоборот, благоденствие в течение, ну, скажем, там что-то не 10 тысяч лет. Но 5000 лет минуло. Это Кали-юга минуло. Мы сейчас находимся в два паре юга. Технически, астрономически даже. Можно определить, когда она заканчивалась. Есть определенный год, когда заканчивается. Потом будет Рета, потом будет Сати-юга. Так вот, все связи с этим вопрос, поскольку люди жили, вот на прошлой программе мы определяли, сегодня мы живем, ну так в среднем, пока еще, там где-то в районе 100 лет примерно, да. А предыдущую, там, в... А в третьей мы жили 1000, до этого 10 тысяч, ну и так далее. Так вот, будем ли мы жить значительно больше в связи с тем, что мы движемся в статью, пускай даже мини сатью Я могу ответить определенно да, только вопрос, насколько, да, почему да больше? Потому что по мере того, как люди будут менять качество своей жизни, то есть помните, мы говорили, что в два пара-югу к правдивости добавляется еще милосердие, а в трета-югу к милосердию и правдивости добавляется еще чистота, а в сатте-югу как бы, уже все четыре как бы, столпа или опоры дхармы присутствуют, это правдивость, милосердие, чистота и аскетизм, то благодаря вот проявлению таких возвышенных качеств, качество жизни также меняется. А один из, одно из следствий улучшения качества жизни – это увеличение его продолжительности. Поэтому, без сомнения, продолжительность жизни должна расти по мере того, как люди будут менять качество своей жизни – и это связанные вещи. Другое дело, что, как говорят все специалисты, я с ними согласен: качество жизни означает повышение вибраций, да, повышение частоты энергии, да, в которых мы с вами находимся. И это означает, что те души, которые не принимают вот такой сценарий развития событий, то есть не хотят повышать качество э, своей жизни, они просто будут уходить с этого плана ну, в, набор, в более низкие измерения, которые для них как бы естественны. Это к тому, что с одной стороны будет повышаться продолжительность жизни. Э, у тех душ, которые будут повышать качество своей жизни, а те, кто не собирается это делать, они будут уходить с этого плана. Вот почему сейчас время, когда мы видим, что чем дальше, тем ну, как бы больше людей начинают уходить с этой планеты, да, оставлять ее. Почему? Потому что энергии нарастают, повышаются. И эти нарастающие энергии предъявляют нам более высокие требования. Более высокие требования к качеству нашей жизни – и как на уровне чувств, так на уровне разума, интеллекта и сознания. И если и вот эти повышенные требования, они нас побуждают да, расти да, в своем сознании, развиваться, и таким образом подниматься на более высокий уровень и увеличивать продолжительность своей жизни или просто уходить из этой жизни в то измерение, которое характерно для наших вибраций, с которыми мы хотим остаться. Поэтому качество жизни должно повышаться, продолжительность увеличиваться, и будет происходить своеобразный вот такой как бы, отбор. То есть те, кто готовы жить вот, по-новому на более высоком уровне энергии, те будут вот останутся да, в этом измерении, а те, кто не готовы и не хотят, ну, они пойдут в другое измерение. Останутся я в это... этом измерении. В каком смысле останутся в этом измерении? Это... В я, имею, я имею в виду, на этой планете будут продолжать как бы исполнять свою дхарму и вот осуществлять вот эту сатию, то есть... Сати Юга, это она будет микро Юга будет длиться 10 тысяч лет и вот э, в это время здесь э, будут те души, которые готовы вот, действовать в этих энергиях. Ну, то есть опять же э, оставляя это тело и рождаюсь снова, да, и продолжаю дальше этот цикл развития вот э, в этой атмосфере Сати Юги. Но если я не готов действовать в этих энергиях, то я оставляю это тело, иду в другое измерение, это да, Вселенной и на другом уровне продолжаю свою эволюцию. Вот это я имею в виду. Mm -hmm.